Здравствуйте, линейки лыж для фрирайда от Волкл. Номинально нет практически ни одной новой модели, но ощущение абсолютно так, такое, что вот как будто поменяли все, обновили все. Но на самом деле, когда мы разобрались в общем-то в ней, выяснилось, что просто навели порядок, разделили модели и разгребли ту кучу, которая была до этого года. В общем, теперь все просто-напросто разделено по четырем группам, и в каждой группе есть свои линейки. Вот и все. Как бы да, но вот если понимаете, как построены эти группы, то в общем в них внутри ориентироваться достаточно легко. Если и нет, то все вам труба. Значит, фрирайда у них три разновидности. Вот, плюс еще как бы есть, так называемый тимрайдерский. Ну вот, давайте, в принципе, с них начнем. TeamRiders это типа, ну, лыжи райдеров, ну, типа профи от про. В общем, тут, в принципе, все очень просто. То есть те, которые относятся к катанию, это револты, серия револтов и э, в принципе еще. все разных ра ростовках и тали в общем смотрим в каталог выбираем талию что их делал теперь не указывается чтобы дабы народ не путать все никаких именных моделей просто револты пошли 85 87 95 124 выбирай какую хочешь и пожалуйста и вперед все дальше идет изв извините исключительно прыгательный фривайв здесь тоже вся одна серия баш баш 106, 116, баш 116 мужской и баш 135 то есть 116 женский 116 мужской и 135 это в принципе то что было 1 2 free раньше была полная запутка разобрались, теперь эти лыжи называются лыжи для фрирайд бэккантри фристайла то есть для прыжков парков в целине ну естественно на них можно и кататься в общем не проблема, катайтесь для всенаправленного катания и дальше есть еще две группы фрирайда вот ну как бы вот они вот там мы не пойдем там много народу сейчас покажем вам вот так называем фрирайд типа смешанного снега и типа фрирайд фрирайд смешанного снега тоже оттали от 98 в женской версии до 108 -й. Все, это лыжи для такого больше смешанного, больше жесткого укатанного, разбитого снега, либо даже, можно сказать, для скитура. То есть с одной стороны легкие, с другой стороны жесткие, с третьей стороны без заднего рокера, для быстрого продольного скольжения и для работы на скорости. И, скажем так, следующая, последняя заключительная фрирайд серия от Волкал. Это чисто у них называется фрирайд. И при этом при всем в нее включены талии, начиная от 90 оканчивая 117-й, вот. Но это считается лыжи именно для катания. Именно для катания, то есть вы приехали в горы и катаетесь, вот именно катальщик, именно в внетрассовый целинный. То есть не какой-то там трасса не трасса, а именно вот просто целина, но не прыгаем, а именно катание. И начинается линейка вот 90-й, как, как это было предыдущий, но они называются типа фрирайд-универсалы. Вот. Я, честно, логику в этом нахожу с трудом и понимаю что в принципе наверное таким образом волку умудряется ну и не желает захватить сразу две аудитории аудиторию таких скажем олдскульных лыжников которые помнят еще классические лыжи там или просто вот катались на каком-то там древнем 15-летней давности вариациях лыж и современных лыжников то есть которые уже знают что такое ньюскул знают что такое фрискинг которые хотят уже кататься там без цепляния какой-то э, техники определенной да просто на фане то есть вот на фане это вот парк фрискинг баш Переволки. Не на фане, это вот волки там цифры и волки фрирайд, которые там мантра, кенда и прочие модели. Все, подробнее я опишу на сайте, какая лыжа, как едет и куда и что от нее ждать. Ну и собственно будем их тестить, так как обычно, как и все. Чтобы не пропустить результаты тестов, подписывайтесь на канал, ставьте видео вот так, подписывайтесь на соцсети. Пока!